И то, что было, набило, откроется потом. Мой рок-н-рул, это не цель, и даже не средство, не новое, а заново один и об одном дорога в мой дом.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 Без ответа лишь только Облески рассвета того, Где ты меня не ждешь. А дальше, это главное, Похожей на тебя, В долгом пути я заплету Волосы лентой. Не способный на покой, я знак подам Тебе рукой, прощаясь с тобой, как будто с легендой, Прольются все слова, как дождь, И там, где ты меня не ждешь ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только он близкий рассвета того, где ты меня не ждешь.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 Где ты меня, где ты меня не ждешь